Вокруг окружает многочисленная реклама. Практически вся она однообразна, нарезана одинаково, оформлена одинаково, она уже не вызывает никакого интереса и несет никакой информационной нагрузки. Чаще всего люди проходят мимо и не замечают, что наклеено и что написано, но ведь ничто не запрещает сделать свою рекламу, свой вид, почему не попробовать? Естественно, не все попытки учаются успехом. На первый взгляд, удачный макет, удачная идея на практике оказывается абсолютно невостребованной, неудобной. И даже такое вот солнышко, которое будет радовать всех, наклеенное на доске, не прослужит очень долго. И несмотря на функциональность, она будет сорвана в течение трех дней самим дворником. А вот идея с кленовыми листочками показала себе очень даже выгодна. Необычная текстура и наклейка по краям в разноцветном формате позволила получить достаточно большое количество отзывов и откликов со стороны заказчиков. Вроде простая идея, ничего сложного. Достаточно большая сложность в нарезке, но она легко решается путем изготовления несложного приспособления. И мы получаем вот такие интересные виды. На фоне стандартных и незаметных листовок, которые никто никогда уже не оценит и не подойдет прочитать, листочки смотрятся свежо, интересно и забавно.